Приветствую зрителей моего канала, и мы едем по внутренней стороне МКАД Подъезжаем к реконструируемой развязке Осташковского шоссе Вот мы видим здесь новый съезд И основная новость, о которой я хочу вас предупредить, в том, что закрыт Поворот с внутренней стороны МКАД в область И это связано именно с реконструкцией развязки Поэтому сейчас те, кто будет попытаться поворачивать направо Им это не удастся То есть Почему здесь такая сейчас большая очередь Поворот в центр Потому что разворот в область Сейчас только через центр То есть нужно повернуть Проехать там несколько километров И на каком-то одном из ближайших перекрестков Развернуться вот, И уже ехать в область Поэтому те, кто едут в область Сейчас некоторые даже уже При прочих равных например, Едут через Ярославское шоссе Плюс здесь еще сужение Полос Левая полоса закрыта И а, Меняют асфальт Вот Сейчас вы все собственными глазами это увидите Подписывайтесь Ставьте лайк вот, Пишите в комментариях Насколько увеличился у вас Время в пути И ваше предложение По развязке Не отключаем Экономишь трафик что И все, кончилась память?